Сегодня на конференции в Сочи мы встретились с одним из наших студентов, с Юрием. Юр, расскажи, пожалуйста, какие у тебя успехи после курса? Как вообще твоя жизнь изменилась? Что сейчас происходит? С какой проблемой пришел? И что вот здесь по факту сегодня? Ну, хочется много, конечно, что рассказать. Во-первых, супер положительные ощущения от курса. Но на самом деле... Рассказать, наверное, хочется следующее. Я предприниматель уже 14 лет. Обучаюсь чему-либо в сфере продаж, в сфере управления, в сфере какого-то бизнеса. Я ориентировочно около 20 лет. И я всегда курс оцениваю, потому что он мне дает какой результат и насколько сильный был рост компании. Вот э, я не буду скрывать, я до сих пор еще не запустил трафик, но э, я не могу позволить себе выполнять рядовые функции, у меня все делают сотрудники. И вот в этом плане просто огромное удовольствие, потому что у меня есть на каждое действие подробная инструкция с видео, с подробными этими всеми вещами. Мы уже обработали 11 застройщиков в Краснодаре, вот сейчас я уже приехал, принялся за Сочи, испытываю огромное удовольствие. У нас 47 жилых комплексов в базе, три э, сотрудника уже всем этим занимаются, и буквально вот-вот мы наконец-то за допустим, трафик, но я могу сказать, я не представляю, как бы я сориентировался в этой области, если бы не было вот этой суперподробной инструкции. То есть это, ну да, очень хотелось всегда в риэлторство попасть, то есть у меня студия дизайна интерьера, и это следующая сфера, которая дает мне просто заказы. Это очень интересно для меня. И вот попасть в область, где у тебя есть супер подробная инструкция на каждое движение, которое ты можешь, не тратя время свое на обучение сотрудников, дать эту инструкцию и знать, что они поймут, это прям, ну, вообще очень круто и большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. А что еще вот, допустим, такой вот, знаешь, много ребят сомневаются, много ребят, допустим, не могут найти деньги, не могут найти время. Не сомневаются в обучении, потому что много в России сейчас обучения, которое не практическое. Ну, то есть ты послушал, тебе пообещали деньги, ты пошел что, с надеждой, что в итоге как-то что-то получится, да, деньги придут, а их в итоге нет. Что бы ты сказал вот, в напутствие тем, кто будет смотреть твой видеоотзыв? и сомневаться. Что делать? Что делать в таком случае? Как? Я когда, когда смотрел бесплатный вебинар с твоим участием, то есть я сидел и думал, ну сколько же, сколько же стоит этот курс? Соответственно, ценность его в голове возрастала, и когда я узнал его цену, мне стало... Я просто хотел сказать, слушай, Даша, ты вообще недооцениваешь свою работу. Реально курс стоит 500. То есть вот то, что он стоит 50, это просто халява, и это надо брать срочно и делать, потому что скажите мне, вот где можно найти риэлтора, который хочет помочь другим людям, который имеет работающие технологии, является специалистом и открыто и делится. Нет таких, Еще, тем более за 50 тысяч. Поэтому это просто, я решил, что это супер крутая халява, надо брать, пока Даша не поняла, что это стоит 500 тысяч, не подняла цену в 10 раз, и тогда это будет доступно только избранным. Ну вот так. Спасибо большое за отзыв. Тебе больших успехов, больших продаж, и возьми весь Южный Федеральный округ под свое крыло, и я уверена, что у тебя получится. Спасибо. Пока-пока.